За святую Русь помолюсь, Чтобы Божью нить пробудить, Чтобы русский дух да не потух, Чтобы русский глаз не угас, Чтобы русский Потух, чтобы русский глаз не угас.